всем привет с вами Вадим и в этом видео я вам расскажу еще какие есть методы чтобы выбрать наши блоки которые нам нужны и давайте приступим для начала я вам скорее даже напомню метод который вы уже знаете это метод в котором мы ищем блок по его имени создаем переменную Допустим, IMYTEXTPanel, потому что я ищу текстовую панельку. Даю ей имя, допустим, LCD. И присваиваю ей значение с помощью grid Terminal System. grid Terminal System. И у него нам нужен метод который называется бед то есть вернуть блок по имени. как мы видим оно здесь ему нужна строка, в котором будем передавать имя блока. хорошо блок with name также мы передаем строку. И в этой строке мы указываем имя блока. Пускай тоже будет LCD. И дальше нам нужно указать, что она будет использовать, использоваться как iMyTextPanel. Теперь в этом методе мы можем спокойно обращаться к этой перемене. И будем передавать какие-то значения, которые будут отображаться у нас на текстовой панельки, в которой имя lcd. Давайте попробуем это сделать. Допустим, lcd ставим точку и у нее есть метод как writeText. Write как видим, здесь нам нужно указать string строка, value это значение, то есть то, что будет отображаться на нашей текстовой панельки, и здесь булевое значение применяется для добавления. Я сейчас об этом добавлении вам немножко расскажу. И по стандарту оно здесь видно, что append равно false. То есть по стандарту добавление отключено. Давайте добавляем write текст и также нужно указать в строке текст, который мы хотим вывести, допустим, Low space. И поставлю пробел, потом вы узнаете, зачем. И также через запятую давайте укажем то самое булевое значение, но оно не обязательно, потому что оно у нас по умолчанию стоит. Ну для, нагна... для наглядности поставим False. Так, False и точка с запятой. Аккуратный текст тут точка нам не нужна В целом этот код уже должен работать И давайте я покажу как Копируем В игре вставляем Сюда Проверка Ошибок никаких нету Так значит Вот это у нас панелька LCD Давайте это проверим да, она называется LCD, то есть будет выбрана конкретно эта панелька. Давайте для того, чтобы оно все работало, нам здесь нужно поставить в панельке содержание текст и изображение. Тогда оно будет все корректно работать. Программируемый блок выполнить и, как видим, оно нам показало Hello Space. Так, давайте в текстовой панельке я сделаю шрифт минимальный. Хе, слишком маленький. Так. Размер шрифта 1. Вот у нас есть Hello Space. Теперь, если я еще раз нажму, ну, несколько раз, оно так и останется. Тот метод... То значение append, оно нужно для того, чтобы в конец этой строки добавлять еще одну строку. Давайте покажу, как это все работает. Редактировать. И здесь поставим, поставим вместо false true. Сохранить. И давайте выполним. Вот у нас уже два hello space, три, четыре, пять. И я поставил в конце пробел, чтобы оно, наши слова, эти приветствия как-нибудь, ну, отделяло друг от друга. И опять-таки, если мы поставим обратно false или вообще его уберем, потому что оно стоит по умолчанию. Выполним. И у нас Hello Space в одну строчку. Хорошо, Следующий метод поиска блоков это по их типу, здесь немножко все посложнее будет, давайте перейдем в среду разработки, это пожалуй мы уберем, для того чтобы нам добавлять вот эти все блоки, для начала нужно создать список, как это делается, ключевое слово лист используем. И вот у нас уже есть подсказочка, лист и угловые скобочки. Здесь нужно указать тип данных, который будет использовать список. Здесь, если вам нужны числа, указывайте int, если нужны числа с плавающей точкой, дробные числа указывайте float, строку. Я использую тип данных, который называется imy. Lighting LightingBlock Потому что я хочу найти лампочки И даем имя нашей переменной. Ну пускай Lamps В целом наш список уже создан Но я хочу сразу его инициализировать Сказать ему что список у нас пуст Для этого мы пишем следующее ключевое слово New Копируем все вот это вот и здесь ставим круглые скобки и точку запятой. Все, у нас этот список создан и инициализирован. Он пустой. Дальше, чтобы нам этот список заполнить нашими лампочками, нам нужно обратиться к Grid Terminal System, к методу GetBlocksOfType. Давайте посмотрим, что здесь. Нам нужно здесь указать список, в который оно будет записывать. Ну и здесь оно будет еще возвращать бульвое значение в том случае, если оно нашло эту лампочку или же нет. Давайте Grid Terminal System. Get Block of Type выберем и здесь в скобочках укажем наш список Lumps, точка запятой. все теперь в этом методе у нас будут все наши лампочки записываться вот этот список мы сейчас это никак проверить не сможем давайте я тогда здесь вверху верну ту текстовую панельку которую мы с вами добавляли И давайте попробуем вернуть количество лампочек, которые у нас указаны в этом вот списке. То есть обращаемся к вот этой переменной LCD. У нее есть метод writeText. Вернуть текст. Там в документации довольно много всяких текстов есть, но там стоит Отметка, что оно устаревшее все, и вот этот write текст оно ссылается на него, что оно будет работать. write текст. Это у нас функция, в которой мы должны вернуть вот этот список lamps, у которого есть метод count. Это оно возвращает количество объектов, которые записаны в список. Давайте вернем count. И так как текстовая панелька может выводить только текст, а аккаунт у нас будет как int, нам нужно это все преобразовать в тип данных. Берем это в скобки. Пишем convert. У конверта есть метод toString. Это мы явным образом указали, что вот это вот данные, которые выведут у нас список с этим методом count, оно будет преобразоваться в строку. Также здесь указываем точку запятой. Теперь давайте вот этот весь скрипт скопируем и вставим в игре. Так, редактируем. Вставляем, проверяем, ошибок нету, Хорошо, теперь давайте нажмем выполнить. И вот у нас появилась цифра 11. Давайте текстовую панельку шрифт немножко увеличим. У нас здесь есть 11 лампочек. Давайте посчитаем, здесь у нас 3, 3 на 3, 9. И здесь у нас еще 2 лампы. Эта лампа, она хоть и не Interior Light, как вот эта лампа, но она лампа. И потому она считается. Давайте введем сюда то, что мы ищем не просто лампу. А мы будем искать именно Interior Lamp. Так, здесь I my Lighting Block. Изменим на I my... Interior light, это здесь скопируем, также поставим сюда, и мы будем искать не в общем по значению лампа, а конкретно интерьерную лампу, вот эту. Давайте скопируем все это, вставим, и посмотрим, что оно нам выдаст в этом случае ошибок нету у нас сейчас циферка 11 стоит нажимаем выполнить и у нас циферка 10 уже потому что это у нас не interior light ну, давайте поставим сюда еще вот так, такую лампочку даже еще штучки 2 выполним и как видим здесь уже 12 убрали 2 Выполняем. Уже 10 лампочек. Так мы можем проверить, сколько ламп есть у нас в системе. Так вы можете объединять все блоки данного типа. Давайте теперь я вам расскажу о третьем методе, который чаще всего используется. Это искать лампы, в моем случае лампы, скажем так, искать блоки по части имени, которые у них указаны. Вот, допустим, смотрите. У меня здесь есть лампочки, и здесь лампа. Лампа 10, лампа 11, 12, 9, 4. Мы можем найти все лампы, у которых будет, допустим, ключевое вот это слово лампа. И сколько бы их здесь не было, оно найдет только те, которые есть лампа. Допустим, вот эта группа лампы. Допустим, лампа 1 оно эту лампочку не найдет. Давайте перейдем в стрельду разработки. Так, в этом случае давайте я вот это закомментирую. По поводу комментариев они нужны для того, чтобы либо скрыть какой-то участок кода, либо поставить какую-то отметку, пометить, там объяснить часть кода. И то, что будет подсвечиваться уже после вот этих двух слэшей, вот среда разработки подсвечивает зеленым, вот и конец скрипта зеленым, и начало скрипта зеленым, потому что это все комментарии. И компилятор никак не будет на это реагировать. Даже если я здесь уберу точку запятой, оно не будет ругаться, что ошибка, потому что оно на это никак не реагирует. Итак, оставляем мы наш список, только в него уже нужно передать тип данных не light, а iMyTerminalBlock. Мы ищем конкретно терминальный блок, копируем сюда. И здесь мы будем уже искать не GRID термин не GET BLOCK OF TYPE, а будем искать другой метод, по другому методу, который называется SEARCH BLOCK OF NAME. Посмотрим на подсказочку, и здесь оно нам сразу подсказывает, что у нас my grid TERMINAL SYSTEM должен быть, и у него передается строка имени блока, который мы ищем и в него нужно передать список типа iMyTerminalBlock. Потому я его и выбрал здесь, с другими списками оно работать не будет. И также оно нам передает вот это булевое значение, которое отвечает нашло оно этот блок или нет. Давайте выберем вот это. Помним, что в строку нам нужно передать часть имени. Это у нас лампа. И дальше список, в котором она будет его хранить. Это у нас lamps. Точка запятой. И здесь мы потом выведем количество лампочек, которые будут уже в этом списке. Давайте это скопируем, вставляем сюда, редактирую чтобы красивенько было, итак давайте проверим код, все успешно работает Теперь давайте посмотрим, сейчас у нас interior лайтов было последнее значение 10 Теперь когда мы выполним, их у нас 9 Потому что вот эта лампа у нас, у нее нету части имени с вот этим вот лампой Давайте я переименую, допустим, лампа лампа А будет Так, теперь запускаем программируемый блок. Ну, так как там есть ключевое слово, вот это, часть имени, оно никак не изменилось. Теперь давайте ламп поставим. Перейдем в программируемый блок. Теперь мы видим, что количество наших лампочек изменилось. Также, если мы поставим, допустим, английскую букву «А», оно его также обнаруживать не будет, потому что здесь также влияет э, язык, на котором пишутся буквы. Если поставим русскую буковку а оно его благополучно найдет. Вот 9 лампочек и неважно как у нас там будет называться допустим у нас есть лампа, перед ней какое-то значение программируемый блок выполнить 9 так и осталось это нам позволяет группировать лампочки и потом спокойно с ними работать просто нужно часть имени переименовывать так как нам допустим нужно ну, чтобы было понятно Теперь давайте я вам расскажу, как можно работать с вот этими вот списками, как присваивать им какие-то значения и как-то оперировать с ними. Итак, это мы уберем, пожалуй. Нет, просто закомментируем, чтобы оно нам не мешало. Также давайте здесь... Для того чтобы нам работать с этим списком, мы можем вывести его значение по индексу. Но здесь это нецелесообразно. Или мы можем с помощью цикла for each вывести. Так, давайте сразу пропишем тело, чтобы ошибку нам не выдавало. 4H, мы сможем спокойно оперировать с этими данными просто перебирая по очереди каждый создаем переменную, которая принимает тип данных нашего списка это iMyTerminalBlocks скажем, назовем эту переменную ну, пускай и итерационная переменная ее просто принято так называть и скажем что пока и в списке lamps и здесь мы будем обращаться к нашим лампам давайте в скобках укажем что это у нас лампочки IMI Lighting Block укажем что у нас в переменной И. И также это все возьмем в скобочку. И нам нужен метод Color. И мы ему передаем, допустим, Color и выбираем здесь цвет white, red, green, yellow, blue. Ну, давайте возьмем Green мы сказали, что мы преобразовали вот эту переменную IMyTerminalBlock в переменную типа IMyLightingBlock. И у этого IMyLightingBlock мы вызвали метод Color. И мы сказали, что этот метод берет цвет Color зеленый. Давайте проверим, как это все будет работать. Копируем. проверяем код и у нас есть тут ошибка а ну да, мы забыли указать еще одну маленькую скобочку вот эту которая у нас идет в конце нашего цикла давайте укажем, что мы ее закрыли эту скобочку мы вернем на место Проверяем код. Компиляция завершена успешно. Теперь посмотрим. У нас все вот эти лампочки, которые мы ищем по типу имени, они у нас светятся белым цветом. Когда мы выполним этот скрипт, они у нас начали светиться зеленым цветом. И заметьте, что эта лампа, которая не, является, не входит в список этот, она осталась светиться белым. Мы также можем добавить вот этой лампочке какой-то свой цвет. Для этого нам его нужно создать. Здесь мы уже вот это указывать не станем. Здесь мы просто определим новый тип данных, который называется Color. Дадим ему имя, допустим. Пускай называется A. И говорим, что этот цвет тоже пишем new color и сразу его инициируем и он берет у нас так, это нам не нужно и color и здесь нужно указать цветовой тип по системе RGB R это оно так пишется RGB это Red Green Blue Он, вот здесь э, регистрируется компонент цвета используя Red Green Blue and Alpha данные здесь нужно через запятую указать в, от 0 от 0 255 цвет, вот допустим в инженерах, вот у нас RGB и здесь у нас есть данные, видим 128 255 И здесь мы меняем цвет И вот какой он, он у нас будет Допустим я хочу вот такой цвет Пускай будет Вот такой Более бирюзовый Это у нас 7, 192, 193 Пишем 7 192 193 Так, вот. И теперь оно должно быть того цвета, который нам нужен. И здесь мы уже указываем Color и пишем А. Все, это наша переменная, которая несет вот этот цвет. Давайте скопируем вот это все. И посмотрим, как оно у нас работает в игре. Давайте вернем все наши лампы. Нет, ладно, пускай так и будет программируемый блок, редактируем, вот это все мы удаляем, вставляем, проверяем код, все хорошо работает, видим что у нас одна лампочка стала бирюзовой, потому что мы по ней выбирали цвет, теперь выполним код, и у нас все лампочки стали такого цвета. Допустим, зайдем на GitHub, найдем наш Lighting Block. Вот IMI Lighting Block и посмотрим еще, что он может. Это у нас радиус, можем изменить радиус. Ну давайте попробуем, как с этим радиусом работать. Он возвращает тип данных флот. Ему нужно вернуть. Давайте возьмем вот этот радиус. Как видим, он, он может принимать два метода. Это get. Мы мож, он может нам вернуть какое-то значение. Здесь нужно только поставить скобки. И set. Это мы можем установить значение, чтобы это сделать нужно просто после радиуса присвоить ему какое-то значение. Здесь как мы видим float, тип данных используется. Перейдем сюда. Давайте теперь пускай цвет у нас тут и остается. Также мы скопируем вот это все. Давайте поставим сюда радиус. Вот это все копируем. Так, метод радиус. Давайте посмотрим, что он предлагает. Ему нужно, ну, как и видим, что getSet возвращает и устанавливает базовый радиус лампочки. Давайте радиус и... Скажем ему, что он должен принять значение. Давайте посмотрим, какое у нас сейчас. Возьмем лампу. Вот. Радиус 3,6 метра. Давайте увеличим до 5,5. Указываем, что это флот. И точку запятой. Все. У нас теперь этот радиус должен увеличиться. Скопируем. Программируемый блок заходим. Редактировать. И также давайте укажем сюда вот эту строчку. Проверяем код. Ошибок никаких нету. Теперь давайте посмотрим на то, как лампы изменят свой радиус выполним И вот, как мы видим, радиус они свой изменили. Давайте поставим радиус теперь не на 5,5, а скажем на 10,0. Эта буковка F обязательно нужна. Так, сохраним изменения, выполняем. И как мы видим, что наш свет усилился пожалуй на этом я буду заканчивать это видео в будущем я еще планирую сделать обзоры на функции всех блоков которые здесь есть это конечно не одно видео будет где я буду вам показывать как работать с теми или другими функциями и методами этих блоков если вам это видео было полезным ставьте лайки Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, я на них буду обязательно отвечать. Всем спасибо за внимание, до встречи.